Новгород и Псков. Как же там возникает дворянство в то время, как вроде бы нету юридического субъекта, который создавал бы дворян. Там нет государей. Каким образом? Очень интересно. Дворянство Пскова и Новгорода, судя по всему, происходит из старейшин сельских, либо с другой стороны, сейчас объясню, почему, либо с другой стороны, то есть, я думаю, и то, и другое, и третье, другая сторона – это ближние дворяне – бояр которые обладают большими земельными фондами и нуждаются в военных слугах. Третье, это мы точно знаем, военные слуги архиепископского двора, архиепископа Новгородского, главы православной церкви в Новгородско-Псковском Новгородско регионе. Это. Могут быть переселившиеся из северо-восточной в небольшом количестве дворяне, которые могли приходить вместе с князем приглашенным. С другой стороны, это могли быть потомки вот этого славянского населения Белой Руси приходившие к концу 14, начала XV века с приглашаемым время от времени из Великой Литвы, о которой разговор впереди, князьями. Те приходили со своими дружинами, но когда я говорю «дружина», на самом деле с этим войском, составляющимся из дворян. То есть такой очень сложный процесс. Вы не поверите, он усложнится потом, когда в Великой Литве усилится польское влияние. И начнут появляться под влиянием этого, наконец, шляхтичи на Белой Руси и на Украине. Но тоже они, конечно, не будут по своему статусу подниматься до статуса литовских шляхтичей, тем более польских. Но там очень такой сложный процесс, многофакторное влияние. И вот когда мы его исследуем, в этом смысле, конечно, исследование дворянства на этих территориях и, и история, исследование церкви на этих территориях, оно очень значит, благодатно. Очень трудно исследовать историю крестьянства в этом регионе. Вот. А эти два сословия, они дают больше материала для осмысления. А когда я упомянул о старостах, были предположения, возможно, что они не безосновательны, что вообще из-за нехватки значит, военного материала в связи с кризисом и крахом дружинной системы могли, как и в Германии, вот это меня не удивило бы, потому что я лично пришел к выводу, что, судя по всему, вот именно регион Новгорода и Пскова больше всего тождественен, конечно, Германии, в первую очередь, Северной Германии. Это вот по этим старым э, совместным корням германцев и славян. Их происхождение, то, что рассказывал еще в сентябре месяце, то есть это все индоевропейское, конечно, единая семья. Вот как в Германии не хватало, я говорил об этом, если кто-то помнит, на прошлой лекции, что там тоже крестьян богатых в XII веке приглашали становиться рыцарями. Это всегда признак нехватки самого благородного, ну, условно говоря, благородного сословия, вот низших его этажей. Вот можно предполагать, что и вечевые органы власти, и боярство, конечно, должны были поддерживать вот эти роды старост в деревнях, потому что те на месте осуществляли контроль за сбором налога, за поддержанием порядка, иногда за сбором ополчения. И поэтому, конечно, они выделялись из общей среды крестьянства. И, следовательно, вполне логично было рано или поздно наделить их некоторыми привилегиями которые соответствуют положению помещика и дворянина. Но это требует очень серьезных исследований. С этой точки зрения наши историки не подходили. Они в основном крестьянство исследовали, Псковский, и Новгородская церковь. Для того, чтобы понять социальные процессы. Вот. Надо, конечно, глубже исследовать историю дворянства этих регионов. Я думаю, там мы обнаружим очень интересные... Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что большая часть архивов до московского периода, наверное, до нас не дошла. Потому что все эти поземельные отношения, сколько монографий, сколько диссертаций защищено на поземельные отношения в Новгородском, значит, книжении в Псковской земле, а они в основном касаются 16 века, либо конца 15. Позднее документов очень... Мало. У нас вообще проблема, конечно, я уже говорил об этом, когда начинал свой курс, у нас большая проблема с древними источниками.